Друзья, утром не всегда хватает времени приготовить себе полезный завтрак. Я нашла для себя отличный вариант вкусного, сытного завтрака и хочу рецептом поделиться с вами. Для приготовления нам понадобится геркулес, молоко у меня трехпроцентное, орешки, я взяла фундук, можно взять миндаль, мед, изюм йогурт, не обезжиренный обычный, я вообще не очень люблю обезжиренные продукты, а также нужен будет э, половинка банана и немножечко корицы. Прежде всего приготовим геркулесовую кашу. Предварительно геркулесовые хлопья немножечко обжарим. К обжаренным хлопьям добавим молоко. И немножечко корицы. Каша будет готова, когда полностью загустеет. Готовую кашу переложим в отдельную посуду, чтобы она немножко остыла. Пока каша остывает, добавим в йогурт немножечко меда. И хорошенько смешаем. В остывшую кашу добавим половинку банана и смешаем. Возьмем подходящую посуду. Мне, например, нравится вот этот стаканчик для мороженого. И начинаем выкладывать кашу. На кашу выкладываем йогурт и снова кашу. Сверху предлагаю украсить измельченными орешками. Посыпаем орешками немножечко изюма. и можно посыпать немножечко какао. Такую кашу можно приготовить с вечера, оставить ее в холодильнике и съесть на завтрак. А если положить ее в банку, то можно взять, например, ее в качестве перекуса с собой на работу. Приятного аппетита! Всем пока!